За спиной пустыни Афгана И блестящие пульсы тлети. Я гляжу на заставку экрана, Где на бетре мои мужики. Там все было красиво и просто, Там душманы, тут мы, там союз. Там мои лейтенантские звезды По достоинству всем воздают. Там за спиной и Пушкин, и Гагарин, Большой театр, и Суздаль, и Арбат. Страна родная, что берет и дарит, А я ее страны родной солдат. Страна родная, что берет и дарит, А я ее страны родной солдат. На стене фотография деда, Что в разведке служил полковой. Он погиб под Москвой за победу, Языка заслонивший собой. На веселую нашу эпоху Он глядит, улыбаясь в усы Что ж, друзья, получилось неплохо Лишь бы совесть не класть на весы Так устроена наша природа Сколько криками свет не меси Гарь из пушкинского перехода До сих пор в этом небе висит